красиво, когда у бабки, связи, не проходили это нам не забываем пятерка за за мод моя мама мама баба, мама мама мама мама мама